Дорожище, приветствую на первом сегодня хотел поговорить о художественном фильме к звездам на сайте rotten tomatoes он получил рейтинг 83 процента его закидали э, гнилыми томатами 83 это круто кто-то скажет ну школота не понимает не разбирается в научной фантастике дело в том что фильм это не про космос и не про фантастику. Это на самом деле психологическая драма высочайшего класса. Очень тяжелая, к сожалению. Смотреть невозможно. Больно смотреть. И космос здесь как... На самом деле это библейская притча, скажем так. И сейчас покажу, почему я пришел к такому выводу. Ну, фильм начинается... Он начинается точно так же, как и заканчивается. Начинается он, что женщина в плаще, с сумкой в руке... Подходит к двери входной, обворачивается, смотрит на главного героя, бросает ключи на стол и уходит. Ушла жена. От главного героя ушла жена. Он рассказывает о себе, что он как будто ждал всю жизнь чего-то. Он косми астронавт военный, космические войска. Он всегда был в тени своего героического отца, который пропал 30 лет назад. И работая на международной космической антенне, он становится свидетелем поломок. Что-то наверху искрит, отламывается автоматическая рука робота, падает вниз. Некоторые из его коллег тоже катапультируются, падают вниз на Землю. Он делает то же самое, отключая электричество. Падает вниз и спускается на Землю на парашюте, пробитый обломками так называемой станции. Что помешало показать падение этой международной космической антенны. Это было бы так здорово фильме, но этого нет, и мне кажется, это не просто так нет этого. Дальше показывают, что по телеку видит, э, что по земле прокатилась какой-то странный импульс, целая серия авиакатастроф, и его вызывают, командование вызывает его, Spacecom вызывает его на совещание, сообщает ему, спрашивает у него, что вы знаете о проекте Лимон, говорит, ну это 30 лет назад был отправлен в дальний космос для изучения и поиска разумной жизни. Вот это слова, словосочетание очень важно. Разумной жизни в дальнем космосе. Поиск. Возглавлял кто? Возглавлял, мол, мой отец, говорит Рой, в исполнении Брэда Питта. Ваш отец и про, программа «Космический корабль» программа «Лима» исчез 30 лет назад. Как вы с этим справились? Он говорит, ну, мама очень долго болела. Дело в том, что отец слишком сильно был верен, привязан к своей работе. У него спросили, как вы справились с потерей отца. Отец улетел, когда ему было 19, исчез, когда ему было 29, прошло 30 лет. То есть, герою, ну и как самому брату Пиду, 55-56 лет, но он майор. Майор, почему не лейтенант, товарищ, простое воинское звание. В 55 шесть лет как будто всю жизнь ждал, ждал чего-то говорит он из чего же он ждал может он ждал приглаш... приглашения от поискома на то чтобы полететь к нептуну говорит, нам кажется что импульс, исходящие от нептуна это спровоцировано проектом лима ваш отец жив проект лима существует вы с нами как будто у меня есть выбор, говорит он. Как будто у него есть выбор. Его всю жизнь держали в качестве заложника. На всякий такой случай. Если вдруг твой отец героический сойдет с ума, как им кажется, или в далеком космосе обнаружит что-то такое, что может ему диктовать свою волю космическим войскам Соединенных Штатов Америки. Он смотрит последнее видеообращение, -летней, 27 летней давности, где отец полон энтузиазма говорит сынок я рад продолжить мы не остановимся мы найдем разумную жизнь здесь далеке от земли и солнца бог как будто ближе я вижу и чувствую ее присутствие я люблю тебя сын говорит он ему когда куратор полковник куратор бывший друг отца которого отец назвал предателем потому что тот не согласился участвовать в миссии лима передает ему важный файл в котором с поиском рекомендуют в случае чего уничтожить и проект Клима, и капитана корабля, то есть его отца. В последнем разговоре с полковником он говорит: Отец герой, вне сомнений, сынок, это какая-то проблема. Нет, проблем нету Но с поиском усомнился в нем. А это недостойно. Он герой для всех, для всех землян для своего отца, в том числе. Но у проект но у спойскома другие планы по этому поводу. Прилетая на Луну. С этим полковником-куратором, похожим на, похожим на черта. Он говорит, блин, здесь все как на земле, мы пожиратели миров, автоматы с газировкой, с футболками, с старбаксы. Если бы отец это все увидел, он бы все здесь разнес. Да. да, он бы все разнес, к черту разнес эту неразумную жизнь на земле, в поисках которой, в поисках разумной жизни, он потратил всю свою жизнь. Понимаешь? Всю свою жизнь в поисках внеземной цивилизации и разумной жизни. Но разумная жизнь на Земле за 30 лет так и не появилась, к сожалению. Несмотря на то, что может отправлять космические корабли в дальний космос. Да, он все бы здесь разнес, ты совершенно прав. И когда ему потом негритянка на Марсе говорит, что вы знаете, ваш отец монстр, он уничтожил моих родителей. Мои родители были на проекте Лима и он их уничтожил теперь он угрожает эти импульсы антиматерии угрожают всей материи на земле земля не потерпит антиматерию в виде идей устремлений посвящения жизни чему-то высокому, а не выше чем газировка и starbucks вот это вот с этим и столкнулась значит с пояском и когда ему при полете между... с луны на марс на норвежской би... биологической станции взбесившийся примат отгрызает капитану корабля нос ему приходится его уничтожить это своего рода образы образы его взбесившегося отца с которым ему придется иметь дело буквально скоро буквально сейчас он и сейчас создает опасность и угрозу для всей земли посылая отцу сообщения голосовые сообщения и не, когда он видит что командование идет ему навстречу не рассказывает, что что ответил отец его пульс поднимается до 88 а вначале с поиском говорил неужели у вас пульс никогда не поднимался выше 80 даже в космосе говорит, да. то есть чувак жил в анабиозе в анабиозе в ожидании команды либо с кома ФАС. Он был заложником. Он всю жизнь был заложником у спейскома. Хотя сам его отец обещал ему, что мы будем вместе работать. То есть он ждал приглашение и от отца. И вот это приглашение он получил. И он устремляется, он хочет его увидеть. Он хочет понять, что ж такое. Спейском демонизирует. Демонизация, дегуманизация мужчины и отца в этом фильме это один из главных посылов. А ему говорят, твой отец взбесившийся примат, и точно так же, как ты уничтожил на норвежской станции, точно так же ты его уничтожишь и на Нептуне. Потому что это угрожает материи, угрожает всей, Земли, всей Земле. Он направляется на Нептун. Он направляется на Нептун и говорит, что в психологическом тесте, когда его спрашивают, что произошло, была значит, агрессия, был гнев, когда он... С столкнулся с этим приматом, бесившимся. Я видел гнев. Я видел гнев в себе, в отце. Если убрать гнев, остается боль. То есть гнев это следствие, боли Я не хочу быть таким, как мой отец говорит, он в психологическом тесте. Так вот это боль, боль его отца, который видел, что нет разумной жизни на Земле, блин, у них пираты на Луне до сих пор, 30 лет прошло. У них Starbucks, газировка, футболки, автоматы, пожиратели миров, пираты на Луне, конкурирующие за ресурсы. Вы уже космос осваиваете, почему у вас до сих пор этот долбанный капитализм и неравенство? Почему до сих пор разумной жизни нету? Нам кажется, твой отец прячется на Нептуне. Он не прячется, он избегает. Он избегает неразумную жизнь, понимаешь? и призывает своего сына к себе сын прилетает и у них происходит разговор да я здесь один команда взбунтовалась пришлось их усмирять и отключил системы жизнеобеспечения в результате их бунта поврежден реактор и он испускает импульсы угрожающие земле то есть никакой он не взбесившийся примат он человек посвятивший свою жизнь изучению космоса он посвятил свою жизнь то, тому что ему важно что ему интересно это оказалось неважно и неинтересно начальству или чиновникам на земле эти чиновники проникли везде даже на марсе тетка в красном сидит за столом и что то там несет какую-то пургу помните когда они прилетают они даже на до марса до марса они достали понимаешь? Вот это чиновники чиновницы и вся эта комарилья они не дают ему услышать ответ отца, аудиоответ, который прислал. И чиновник говорит, так, ваша личная вовлеченность делает невозможным дальнейшее наше сотрудничество. Это такой образ чиновницы, такой мамашки, такой знаешь такая училка. Да, да, спасибо, раб сделал свое дело, раб свободен, он с этим не согласен. Он с этим круто не согласен и проникает на корабль, и все-таки долетает до Нептуна, и узнает, что никакой отец он не бунтарь, не, не угроза для Земли. Он старый больной человек, ослепший, уставший, которого все предали. Команда, которая не захотела продолжать значит, работу, она была всего в 72 днях от Марса. То есть это не какой-то глубинный космос, он как будто маньяк такой вот отправляется неизвестно куда они такие испугавшиеся за своей жизни взбунтовались значит против этого ненормального нет с марса до нептуна 72 дня то есть это не так далеко он просто предлагал им продолжить исследование в обозримой галактике они не нашли разумную жизнь что они нашли что они нашли и что его вдохновляло на продолжение работы это остается загадкой потому что с поиском говорит как нам ничего не надо устраните антиматерию в виде идеи разумной жизни устраните даже без данных они готовы были просто его уничтожить но когда вмешался Рой вмешался Рой он предоставляет поискому и данные и данные и устраняет э -э, пульсирующий реактор но вместе с этим он устраняет к сожалению и своего отца Главный посыл фильма – это предательство. Предательство сыном своего отца. Тот ему прямо говорит, много работы, у нее у меня дела, много работы. Это выглядит смешно, да, как будто сошедший с ума старикашка. Тот ему говорит, «Папа, поехали домой. Хорош, ты здесь один, я отвезу тебя домой. Я тебя люблю, папа. Да не нужно ему твою, я тебя люблю, это как в фильме... Минхаузен, помните это марта скажи мне напоследок что-нибудь важное Она говорит, я тебя люблю Не надо не то они подсунули сырой порох вот ему важно чтобы ты продолжил его дело он так и говорит я благодарю тебя и ценю то что ты проделал такой путь приехав сюда если бы у нас было побольше таких как ты мы бы про... ты представляешь чего мы могли бы добиться а он не представляет он проживший всю жизнь биоробот который оживился только когда услышал голос отца, тот звал его, понимаешь? Но, к сожалению, матрица из поиском перехватила этот импульс, это, это вот его вот эту энергию ожидания и направила, к сожалению, для своей пользы против самого же капитана, против отца. И тот ожидая, он делал запрос: пришлите мне подмогу, пришлите мне смену, пришлите мне моего сына который пошел по моим стопам, он уже был как, 19-летним он улетел, в 29, так сказать, миссия э, исчезла, и он прекрасно знал, что сын продолжил его путь, он стал астронавтом, и поэтому только на его аудиообращение он откликнулся, только на его, потому что он прекрасно он понимал, что точно так же, как взбунтовалась его команда, может быть, она взбунтовалась по приказу с поискома, у него была цель, у него была мечта, у него была идея. Он посвятил этой идее всю жизнь. А тут кто-то в 72 днях полета от Марса решает все это дело остановить. И более того, шантажирует взрывом реактора, скорее всего, так было. Он не позволяет этому произойти, но погибает и команда, и взрывается реактор. Импульсы угрожают Земле, и он хочет видеть своего сына, который продолжит его дела а сын говорит нет папа нам пора собирайся и когда вот он говорит да много работы у нас дела и благодаря таким как ты мы сможем продолжить а в ответ он слышит что он слышит папа пора время время мало ты не оставил мы одни я не оставлю говорит отец но ты не оставил ты не оставил ты продолжил мы это ценим да мы одни и услышав такое, услышав то, что сын не разделяет его энтузиазма, он понимает, что, что всю жизнь ему не дальше и не обязательно, поэтому он бросается в открытый космос, ну, совершает акт самоубийства, но это самоубийство продиктовано именно вот этой глухотой слепотой его наследника, его сына, его преемника, его последней надежды. Да, чувак ты не просто спас землю от импульсов не просто заставил данные доставил данные на землю очень важные труд всей жизни твоего отца доставил на землю но ты еще и предал его раньше ты жил как ты говоришь я как будто видел себя со стороны как будто проживаю чужую жизнь чего-то жду чего же ты ждал так вот именно этой встречи и призыва отца ты ждал но с поиском немножко это все скоординировал против него и против тебя и теперь ты будешь жить с осознанием того что ты являешься причиной гибели самоубийства своего отца твоя твое предательство фильм о предательстве это на самом деле идип идип в чистом виде убийство отца своим сыном ради материи и когда он в конце фильма говорит, что я спал хорошо, без кошмаров, теперь я буду жить э, и любить, разделять ответственность со своими близкими, потому что они разделяют от, мою ответственность, считает он наивно, и поэтому буду жить и любить Ив, которая возвращается к нему, жена возвращается. Начался ее уходом и закончился ее возвращением. Круг замкнулся, порочный круг замкнулся. Поэтому ничто нас не останавливает от мысли о том, что все это было инсценировано с поисковым. И искрящаяся антенна, и это упавшие самолеты по телевизору. Может, не было никаких, угро, никакой угрозы с Нептуна до Земли. А все было создано для того, чтобы послать вот засланного казачка устранить угрозу антиматерия угрожала материи своим импульсом своим устремлением вперед а не то что они создали на луне пираты автоматы и теперь ты будешь жить дружище с мыслью и осознанием того что ты убил своего отца убил не смог стать достойным сыном, его сыном к сожалению так поэтому этот фильм очень тяжело смотрится его невозможно смотреть спокойно это психологическая драма тяжелая нудная и вот эти люди, которые 83% на Ротен Томатос поставили, они не потому, что они не любители фантастики, не оценили там всей этой красоты видов, они почувствовали вот это вот фильм, оправдывающий предательство, мол, ради высокой цели служения человечеству, идеалам, идеям, можно придать другие идеалы. Оправдать предательство. Оправдания предательству нет, и фильм, к сожалению, именно об оправдании предательства. И зрители, посмотревшие его, может даже не дают себе вот отчет в такой аналитике, который я провел сейчас. Но чувствуют, чувствуют и закидывают его нахер помидорами. Друзья, если вы смотрели фильм, напишите, что вы думаете по этому поводу. Жми колокольчик, ставь лайки, подписывайся на канал И помни, ты у себя один, жизнь у тебя одна. Пока.